Приготовить детские фруктовые пюре своими руками очень просто, достаточно лишь измельчить фрукты до однородной массы, в процессе можно добавить сахар или сливки по желанию. Маленьким детям очень важно получать витамины, которые содержатся во фруктах, и конечно же малышам лучше всего давать фрукты в виде пюре, покажу процесс приготовления на основе яблока, груши и банана, по желанию можете комбинировать фрукты между собой по вкусу. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все ингредиенты. Яблоко помойте, удалите сердцевину и очистите от шкурки. Нарежьте яблоко кусочками, переложите в сотейник или кастрюлю, добавьте 50-70 мл воды и варите до мягкости. Грушу помойте и подготовьте аналогично. Вода должна лишь слегка покрывать фрукты. Поставьте грушу на плиту и варите до мягкости. Уйдет не более 5-10 минут. Банан очистите и нарежьте кружочками. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Переложите банан в стакан блендера. Добавьте 30-50 мл воды или сливок и пюрируйте до однородного состояния, масса получается нежная и воздушная, детки в восторге от такого лакомства. Грушу и яблоко измельчите блендером до однородного состояния, можно добавить в процессе сахар или сливки по вкусу. Детские фруктовые пюре готовы, можно угощать малыша, приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Нам понадобится Банан одна штука, яблоко 1 штука, груша 1 штука, вода 150 мл, или сливки, сахар, по вкусу, по желанию, количество порций 6-9. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Приятного аппетита, приходите еще.